Good Gucci flip flops, fuck it, hit your bitch and massage. This a Короче, я решил пранкануть свою собаку и намотал скотч на унитаз. Сейчас проверим, работает ли пранк. Вот она захотела в туалет. Сейчас будем смотреть реакцию. Отвали отсюда. Канализация. Чего? Канализация. В воздух тяни и внятно скажи. Как налезалась я? Вот, вот теперь правильно. Oh, my God. Ha ha ha! Oh big, big, big, big, big, big, big, big, же давай быстрее, вытащим его, скорее, держи! Давай, может, врача? А -а -а -а -а!